Всем привет! Э -э решил сегодня показать вам видео по установке параболической антенны мимо 27 дБ. Э -э прислали мне ее вообще давно уже, как бы. Я все не мог никак придумать мачту, ну, чтобы повыше ее задрать. Так, ну, не хотелось, то есть опять вот это вот там, 5 метров, 6 метров. И сделал я мачту, правда, она получилась тяжелая у меня, из трубы. труба толстостенная и мачта получилась очень тяжелая но все-таки я ее буду ставить я ее уже поставил около бани потому что летом то есть больше времени проводил там там летняя кухня баня вот она стоит там у меня сейчас я сижу дома то есть но ну, сейчас нахожусь дома и перетащил сюда короче все опять всю свою систему ну, все эту байду Wi-Fi роутер вон он висит у меня но он висит у меня без антенны то есть просто модем это проводочки я просто втыкал, думал будет они усиление давать, нет просто проводочки то есть кабеля тут нету вот он модем у меня подключенный там все моргает все работает но только 3G сигнал наверное все видели мое видео ну, многие наверное видели вот это видео 3G 4G интернет с облучателем на тарелке и после него я обещал, что покажу, как я буду устанавливать параболическую антенну 27 дБ МИМО от Крокса. То есть сегодня я установлю ее, здесь же опять за домом, где у меня висела тарелка, и покажу, что из этого получится. А сейчас я покажу просто, какие показатели у меня просто вот на модеме в доме, как оно есть. Вот сейчас он висит у меня вот так. В углу. И просто от Wi-Fi роутера провод идет до самого системника, ну через как он там называется, вот это провод, вот эта хрень на место, вот, мы сейчас посмотрим какие показатели у меня работают на 3G, вот у меня 3G сигнал прыгает у МТС на DC H SPA, вот он. ДЦ СПА и на УМТС скачет постоянно сигнал. деление антенны вот эти вот то 5 показывает, то 3 показывает, короче. И как я уже говорил в прошлых роликах, что у нас местная вышка 3G. Видели где она находится, рядом, там, ну, около двух км прямой видимости. Постоянно пропадает сигнал 3G то есть периодически вот он прыгает туда-сюда вот такие показатели где у меня зафокусировка? вот они RSSI 89 да? он прыгает там 90, 89 и сигнал в шум тоже скачет постоянно сейчас минус 9 показывает децибел так сейчас мы откроем это мой канал мы его убираем, оставляем только одну вкладку с Хайлинком и заходим. Я, у меня вот он. Скорость. Спи спид тест Спис. спид тест И смотрим по скорости, что у нас покажет. Выбирает автоматически, ничего сам не выбираю. пинг 40. вот десятка вчера, кстати, тоже замерял. Десятка стоит 9-10. Вечером, когда люди уже домой приходят, то есть где-то в часов 7-8, он показывает скорость, 3G сигнал показывает скорость, где-то там около 5 мегабит. Ну вот она, десяточка. Ну а здесь, как, как обычно, не больше 5 мегабит обратной скорости. Сейчас посмотрим. Ну, видите полосы, короче, вот эти вот да, идут, которые сигнал стабильный, вообще стабильный, то есть не скачет э, шкала, ничего. Вот это вот мне нравится, то, что он стабильный. Если бы скакало, вот это было бы хреново. Еще раз замерим, сейчас пинг 42, 8. Короче, от 2-3 мегабит до 10 мегабит 3 же сигнал неплохой сигнал но он постоянно пропадает то есть вообще и на телефонах в доме и на МТС пропадает и на модеме пропадает то есть местная вышка что-то там хандрит у них много заявок оставлял никто ничего не делает вот такой вот сигнальчик и еще хотел сказать сейчас мы уменьшим еще хотел сказать про этот этот 3G интернет то есть ну десятка допустим сейчас стоит да сейчас все там на работе там все дети в школе то есть интернет свободная вышка то есть не забитая не занята при 10 мегабитах можно еще что-то там посмотреть даже в хорошем качестве но ну, у меня большой телевизор на нем как бы хреново смотреть при маленькой скорости Многие у меня спрашивали, многие местные жители, то есть спрашивали, зачем вот эта антенна и зачем вообще там 4G сигнал откуда-то, если у нас есть 3G и, допустим, там 10 мегабит, и нам этого вот так хватает, там на ноутбуке все смотришь. Объясняю еще раз для тех, кто задавал этот вопрос. Скорость 10 мегабит, если у вас, допустим, дома много там, народу, телевизор там, от Wi-Fi, компьютер, ну, там, ноутбук планшеты, телефоны вам этой скорости не хватит, просто вот не хватит, у всех все будет виснуть постоянно. Допустим, если смотреть фильм какой-то, он будет постоянно прогружаться, тормозить, прогружаться, тормозить, прогружаться. Вот. если вы поставите антенну и возьмете сигнал, допустим, там 4G от другого поселка, как это я собираюсь сделать, то там будет скорость, ну уже как бы там допустим на 10 мегабит больше. Пускай это будет 20 мегабит, но она будет постоянно 20 мегабит а при лучшем случае она будет доходить там, до 50 мегабит, может даже до 60 мегабит и всем в доме просто хватит интернета а если у вас еще и большой телевизор и вы любите смотреть хорошего качества фильмы ну хотя бы я не знаю там 1080 там да э, в качестве 1080 то это хотя бы я просто говорю то надо обязательно то есть ну, интернет получше по скорости и у меня стоит безлимитная сим-карта, она вообще без ограничений. Кстати, там гады в МТС подняли стоимость абонентской платы на 300 рублей. Платила я 1000 рублей, сейчас плачу вот с сегодняшнего месяца, с этого месяца, когда я там позавчера проплачивал. Тысячу рублей закинул, меня не подключает и все, понять не могу. Потом звоню, я думал, что у меня что-то здесь случилось там, ну, с этим, с модемом или что. Нету интернета и все. Звоню, спрашиваю, они говорят, а еще 300 рублей надо накинуть, короче взяли, 1300 сделали, то есть абонентскую скупат месяц, ну 1300, но зато оно того стоит, то есть качай сколько хочешь, смотри сколько хочешь и при хорошей скорости, то есть не напрягаешься, там ничего, не психуешь и все такое, так что как-то так, вот, ну посмотрели короче скорость, да, еще раз повторюсь, модем висит без проводов без антенны просто Wi-Fi роутер подключен проводом до системника так как у меня в системнике нету Wi-Fi адаптера просто проводом подключаю к системнику и вот такие вот скоростях еще один раз заменим 10 11 ну десятка короче Десятка твердая. Видите, да, полоса идет ровная, вообще ровная полоса, без всяких скачков, проседаний, 12 даже показала. Ну и здесь обратка, она там, как правило, не больше 5 мегабит, 2,5-3. Ну, кстати, из-за этой обратки я хочу подключить 4G интернет, ну, чтобы быстрее прогружать ролики, загружать ролики на канал на свой. Вот такие вот показатели сейчас я пойду буду пытаться снять антенну потому что она очень тяжелая сниму ее с бани у меня там работал 4g интернет и сейчас надо будет ее перенести сюда к дому поменять провода где-то я кабель нарушил при установке когда там устанавливал снял антенну то есть повесил новый кабель подключил его где-то видать может обшифер там, об профлист ударил, ничего не знаю, то есть один провод не работает вообще. Один пиктейл вставляю, работает. Вытаскиваю, другой вставляю, он не работает. И что интересно, вставляю тот, который работает в первое гнездо модема, а второй провод, а второе гнездо, у меня вообще ничего не работает. Вытаскиваю тот нерабочий провод с гнезда, у меня на одном проводе работает. То есть он там что-то там, короче, накосячил я. И сегодня я поменяю новый кабель, поставлю. Подниму антенну, растяжки кину, чтобы ее не сдуло ветром, не сломало. И будем смотреть результат, посмотрим, что из этого выйдет. А Мачта получилась, короче, 10 метров. Я ее делал 13 метров, но ее качало очень сильно прям. То есть и я что-то напугался, что у меня она упадет, антенна разломается. Сейчас антенны подорожали, кстати. Я покупал себе антенну. За шесть восемьсот. Сейчас она стоит около около восьми тысяч уже. что-то совсем телефон стал плохо снимать короче вот она моя антенка стоит она сейчас на на 1800 мегагерц я на так и оставлю ее не буду выдвигать вот эту вот направляющую то есть оставлю так 27 децибел мимо вот кабель я короче вот сюда ее ставил Прям на угол бани. И один шнур почему-то не работает. Один кабель. Смотрел, вроде все нормально. Здесь надо все замотать. Кабель поменять сейчас. И посмотрим, что она покажет. Ну и сейчас я замерю. Я уже не помню. Сейчас мы вместе замерим длину мачты. Мачта у меня такая из трубы. Это 25-ка. Здесь я соплей наварил, короче, цепочек всяких, чтобы тросики. Три тросика, три штуки у меня идет на растяжке. Сейчас посмотрим, что у нас по. А, Пойдем с той стороны замерять по длине. Вот здесь уже идет тридцатка, наверное, труба. Не знаю толщину. Здесь я приваривал еще толще трубу и получается она труба вся толстостенная, тяжелая. Сейчас замерим длину. Так, ну и ладно, вытянем на всю. Вот, короче, 5 метров. В этом месте 5 метров. Запомнили, где у меня примотана изолента. И 10 сантиметров от нее сюда. Сделаем еще проще. Мы здесь сейчас положим нож. Вот так вот. Отсюда 5 метров у меня. Пойдем. сейчас с той стороны кинем. Откладывайте. А редко что не заходит. И сейчас кинем с этой стороны. Откуда там взять? А возьмем, наверное, прям вот отсюда. Ух ты! Блять! Вот здесь вот 5 метров. И где-то сантиметров восемьдесят короче 10 с половиной метров мачта рыжий не кидайся на рулетку вся длина мачты 10 с половиной метров рыжий, иди отсюда, а. длинная Но я хотел бы конечно чтобы метров 12 было и мачта кривая если видно сейчас увеличу Короче, какие были трубы, такие и приварил. Видно, что труба идет кривая. Вот отсюда. Так, джжжжж, дугой. Равнял, равнял, их так и не выровнял толком. Но это все выравнивается этими растяжками. Так. Все, сейчас я поменяю кабель. Кабель лежит дома. Кстати, интересно, сколько у меня кабель длиной. Потому что что-то я мало кабеля взял сейчас я этот вытяну кабель там у меня всего 11 метров здесь у меня оно а, ну также чуть-чуть длиннее вот на вытянутой мачте Мачта 10 с половиной и здесь метра полтора 12 метров кабеля а там 11 ну, будет вот подсюда то есть вот по эту точку все сейчас кабель меняем и Будем ставить антенну. Так. Короче. Антенну поставил я. Сейчас надо будет в доме подключить пиктейлы. он антенна стоит. Вот она красавица. 10 метров высотой. Растяжки еще не делал. Вернее сделал, но еще не прикрепил. Сейчас покажу. растяжки одна пойдет вот на этот край крыши вон вторая растяжка идет он туда до столба до того сюда, и одна пойдет он туда на конек куда-нибудь ветер потому что у меня с этой стороны постоянно дует вот такая вот высота антенну сейчас направил на нашу местную вышку сейчас пойдем ее подключим и посмотрим Сравним с теми показателями, которые были без антенны Посмотрим, что она дает От местной вышки А потом уже попробуем повернуть ее Немножко надо будет развернуть Она вот так сейчас стоит И вот так просто повернуть И получится вот так вот между Двухэтажкой и вот этим столбом Четко на 4G вышку Потому что я ездил, проверял Ну, кто видел мои ролики Прошлый ролик об интернете Про интернет Там Видно было, как я ездил, короче, и рельеф местности показан там. Все, посмотрим, что получится сейчас. сейчас. я докурю, зайду, подцеплю все и будем смотреть, сравнивать. Так, сейчас околонки уберу. Вот у меня, кстати, пиктейлы лежат. Колоночки в сторону. Два пиктейла, два Коннектора стрёмный, про который я тоже рассказывал, тон, тон, тонкостенные, вот эти гайки отваливаются, если перетянешь, гайка просто лопается. Так, кабеля, я сейчас толкал, думаю, зашли, не зашли, зашли кабеля. Сейчас я их зачищу, одену коннекторы, подключим к модему и будем смотреть. Кабеля поставил новые, потому что те, что-то у меня, короче, один из, из кабелей, Кабеля, один из кабелей почему-то не работал и даже как будто бы делал какое-то замыкание потому что если я вставлял в модем один кабель рабочий все работало допустим да а потом вставлял второй кабель допустим тайф не рабочий рабочий вставлял пример вот сюда они а рабочие вот сюда и у меня переставало все работать Вытаскивал не рабочий, оставлял рабочий, все работает Вытаскиваю рабочий, оставляю этот не рабочий, ход сюда, ход сюда, ничего не работает И самое интересное, что когда рабочие воткнуты, все работает Включаешь не во второе гнездо и все перестает работать Как будто где-то какое-то замыкание Так, все, я подключил, он пиктейлы висят, пока их еще, ну в смысле прикрутил, но не подключал Сейчас мы попробуем замерить скорость Как плохо, блин с плохой камерой. Скорость замеряем, смотрим скорость. Ну, все так же, как я показывал. 9, 10. До десяточки чуть не дотянул. Линия ровная идет загрузки. Зеленая это линия, либеризовокая она ровненькая идет вообще. И здесь тоже все ровненько. 4 мегабита, 3. Ну, оно так и есть, там Три, три, три с половиной, четыре мегабита Короче, скорость э, Выгрузки в интернет Так Ну вот Скорость такая, и сейчас пробуем Не буду выключать Телефон, пускай он там трясется Не трясется, сейчас я поставлю Сейчас, наверное, подключим Вот этот проводок Вот он, вот этот вот Первое гнездо так. Оп, отключили. Ну смотрим. Смотрим сначала не на скорость, а смотрим сначала на на суда, короче. Ха. Оп. Вот такой вот сигнальчик, смотрите. 39. Вот он. 39. РС РСЦП, я не знаю, что такое. Было 100 с лишним. Сейчас стало 52. 48 RSSI. И вот эти вот шумы, где написано ec 4, скачет, короче, скачут шумы. Ну, это вот от местной вышки уже через антенну. Короче, 40 вот стоит RSSI. Получается, там было 80-88, а сейчас 40. Вот он 40 показывает. 46. Посмотрим на скорость. Я думаю, что ничего не изменится, потому что скорость вышки такая какая есть. Нет, изменилась маленько. Ну, считай, что не изменилось. там. Ну да, маленько поменялось. да. Не маленько даже, почти на десятку поменялось. в плюсе. Скорость 3G. Ну, Здесь будет 4. 3,5-4 и так. Нормальная скорость, стандартная, 3G, для выгрузки в интернет, 4 мегабита. Так, 17. Теперь попробуем вставить второй пиктейл. Сейчас я вставлю его и включусь. Ставил второй, надо было мне знать, что сделать сначала, мы на этом сейчас работали, проверяли, надо было вытащить и вот этот проверить, потому что у меня один же не работал провод, может это не в проводе дело, может в антенне, хрен его знает, ну, сейчас проверим Сейчас проверим еще раз скорость С двумя пиктейлами Давай До сотки мочкани Ну, мимо, оно не работает на 3G но блин скорость стабильная смотрите прям полоска сверху идет четко вообще без всяких скачков без просадок без ничего прям ровненько вот это мне нравится очень ну хорошо можно будет пользоваться иногда и 3G если 4G будет хреново работать можно будет 3G подключать так пробуем сейчас а еще я забыл посмотреть с двумя пиктейлами показания о 34 Видите, да? 34 Шумы 16 Блин, сигнал просто охеренный Такой бы был у меня 4G С другого поселка 34 это просто мощный сигнал Офигеть 47 упало Так, теперь проверяем второй проводок Для меня это очень важно Сейчас этот убираем, мы на нем сразу же проверяли И вставляем Вот этот проводок вот сюда в первое гнездо неудобно с телефоном так вставили сейчас мы вставили вот этот проводок вот он дальний вставили сюда в первое гнездо смотрим провод работает 46 показатель так ну и все пока с этим одним проводом сейчас сделаем переподключение на LTE, а ну давайте еще попробуем на этом проводе замерить скорость второй проводок, как он будет нам показывать ну 14,13, видите все таки с тем проводом работает лучше значит тот проводок должен стоять в первом гнезде хотя хрен его знает не сильно меняются показатели так, останавливаем спид-тест. <coughs> спид-тест тормознули и переходим в настройки. В настройках нам нужно сделать настройку сети. Извиняйте, что телефон трясется, стабилизатора нету. Убираем 3G ставим только LTE. Только LTE. И частота у нас 1800. Вышка LTE. Применить. Окей. Смотрим, ищем, что он сейчас нам даст. Антенна повернута э, в другую сторону. О, что-то нашел. Смотрим. Э, доступно 3G, ой, 4G. Как бы мне подержать его так, чтобы я там читал. Давайте я, наверное, вот так сделаю. Доступно 4G МТС. IOTA 4G, Megafon, Beeline, Tele2, все 4G доступны, офигеть, что у нас связь везде появилась, что ли? Подключаемся к МТС и пробуем, будет, подключение, не будет, регистрация в сети, не выполнено, все ясно, если не выполнено, значит нам нужно развернуть антенну. Так, я сейчас сделаю по другому, сейчас я поменяю проводочки, ставлю все на место, этот сюда, блин, ну давай уже, этот сюда, этот сюда, и идем на улицу крутить антенну, и я буду снимать, наверное, с экрана телефона, то есть по настройкам пройдемся на экране телефона, прямо на улице. Посмотрим, что из этого получится. Мне нужно сейчас подключиться к Wi-Fi. И через телефончик будем делать настройку на улице. Секреты в зубах. Все, продолжение следует. Так, ну все, вот вроде. Повернул антенну. Сейчас попробуем подключиться. Окей. Я офигею, сам он не поймает. Ну, с бани ловил. С одним проводом. Смотри, что долго ищет. О, что-то нашел. Поиск сетей МТС 4G. Подключаемся. И сейчас будем... О, выполнено. Все, 4G сеть есть. Что у нас по антенне? Две. Два деления, да, видите, вот они два деления Смотрим Систему открываем Информация об устройстве И смотрим опять Одно деление 89 Так, ставим его вот сюда И крутим потихоньку 89 одно деление подождали ничего не поменялось еще крутим еще маленько повернули Два деления 81 вот это по моему самый лучший сигнал все больше наверное, вертеть ее не буду сейчас мы зайдем в скорость замерим. Замерим скорость и посмотрим. Погнали. 39 пинг. О! Вот как 4G скачет, офигеть. Мяу, чуть ли не до нуля падает. Упал. Вот это жопа. Семерка, шестерка. Еще раз скидываем и пробуем по новой. Антенну повернул. Еще раз давайте посмотрим. 38. Так, так, так. Вот 3G сигнал у меня стабильнее работает, чем 4G. Смотрим обратку. Я обратка не такая уж и большая, да? 7. Там 4, здесь 7. Ну, чуть-чуть побольше. Но мне этого хватит, чтобы ролик загрузить в интернет. Так. Сейчас, сейчас еще раз повернем маленько. Там это еще я через Wi-Fi замеряю, через смартфон. А через э, компьютер, наверное, будет получше. Так, заходим опять. Сюда. И смотрим. РСС и 77. 14. Все, я так и оставляю, короче. Оставляю в таком положении. Идем домой и будем замерять уже на компьютере. Ой, мне вылезти отсюда надо. Так, что у нас? 77, 14. Все, идем домой, смотрим, что у нас на компьютере. Так, ну вот, я зашел домой. Вот такие вот показатели сейчас. Было 77 на улице, сейчас 81 стало. 81... Синер-14 Два деления Алтая. Два деления, напоминаю, что до вышки Через Бугор, короче, там хребет такой небольшой ну, по дороге, как я ехал, там даже есть ролик у меня, где я ехал, на эту вышку смотрел. Там две вышки вообще стоит. Я ездил на одну, на вторую. И между моей деревней и этим поселком, то есть, есть большой хребет такой прям, он мешает. То есть, прямой видимости нету. Ну, по крайней мере, вот два деления. Сигнал 81, RSSI. Где у меня, вот он, да? Вставлено два провода. Два пиктейла сейчас стоит подключены. Вон они. Сейчас попробуем сделать замер скорости на компьютере. Так. Замер скорости. Вот он у меня замер, спид тест. Время у нас сейчас 16.16. .16. Пятый час вечера. Смотрим, что он здесь покажет. 37 пинг. 16, 17, 20. Ну, двадцата 4G. И, кстати, полоса идет практически ровно. Нормально. Ну, вот, пожалуйста, то есть, как бы, о, обратка 7, 8. Сейчас уже вечер. Ночью, естественно, она будет э, до 40. Тоже ровненько идет. Короче, местная вышка 3G в принципе работает так же, как 4G э, из другого поселка. Но обратка, видите, здесь 8. А у меня там 3-4 максимум. Посмотрим, что потом будет. То есть попозже со скоростью. Может даже добавлю к этому ролику. Пока монтировать его не буду. Попозже сделаем еще замер. Еще покручу антенку, То есть побалуюсь маленькой с ней с настройкой. И посмотрим, какой будет результат. Ну, антенна берет на расстоянии 7 километров. Кстати, сейчас я даже покажу. Сейчас пока паузу нажму, загружу программу. Так, вот программа загрузилась. Сейчас немножко увеличу. Где-то вот так вот. Сразу говорю, это за съемку такую... Не ругайтесь, потому что другого, другой видеокамеры нету. Вот он мой дом. Вот увеличиваю вот его. Вот он, вот он находится мой дом. Пальцем. Вот. вот здесь у меня стоит антенна. Сейчас мы здесь поставим точку. И удаляемся. Кстати, вот она двухэтажка. Вот моя антенна. А вот про эту двухэтажку я вам говорил. Вот она между этой двухэтажкой сейчас пойдет полоса. То есть мы посмотрим точно я отмерил не точно сейчас уйдем вот здесь вот короче вот в этом месте хребет мы его сейчас увидим они а, не в этом месте вот здесь вот где-то это где вот в этом месте вот хребет короче он нам немножко мешает вышка вышка вышка вышка у нас где-то где-то здесь я уже не помню вот она вышка вот она прям ом вот она вышка и вот смотрите, вот он хребет, у меня антенна находится вот здесь, в этой местности, 349 метров, хребет высотой 369 метров, ну возьмем допустим здесь 350 у меня, я нахожусь на высоте, на высоте 350 метров. Хребет 370 метров, на 20 метров э, выше. Здесь находится антенна на высоте 351 метр. Ну, 350 и 350. Антенна передающая находится на высоте 350 метров. О, сейчас я уменьшу. Здесь находится передающая антенна. Здесь нахожусь я. Почти на одной высоте. Между нами хребет 370 метров. 20 метров высотой сам хребет. Прямой видимости нету расстояния до вышки. Вот оно у нас расстояние 7 километров 25 метров. Ну, 7 километров четко до вышки. И при этом вот в раскладе у нас вот такие показатели. Где они у нас? Вот, 79 сейчас показывает. Два деления RSSI. 79 и Синер 14. Короче, антенна работает. 83 14. Заходим. Спид тест. Эй, где у нас спид теста? Спид тест, что ли, блядь? Ну о, как долго он грузился. Давай. Удиви меня. Да что ты, блядь. Ну, все-таки проскакивает скорость. Проскакивает. Вот за тридцатку даже забежала. Все равно 4G как бы получше. Все-таки. 23, 22, 9, 7, 5, 4, 3. Падает. О, вообще что-то упало. Ладно, попозже посмотрим еще раз скорость. И сейчас я пойду еще маленько поверчу, покручу. Может все-таки добьюсь получше что-нибудь. И покажу вам. Ну, антенна работает. Наберем какой-нибудь видеоролик. Какой-нибудь в 4К. Вот так и напишем сейчас. Где моя клава? Убитая. 4К. 4К, 4К. Вот другой мир какой-то, да? Сейчас откроем его. выключу свет то отражает Оп. ну вот прогрузка сразу прошла да это в настройках у нас 720. Прогрузка почти, вон, больше половины уже прошла, вот она, если видите, да, скидываем на 0 и ставим 1080, 1080, также вон, видите, прогрузка идет, прям шпарит, вот она прям летит, прогрузка, <кх> чего на 3G у меня не было, конкретно такого не было, там прям вот вместе с видео вот так загрузка шла, сейчас объясню. Это то, что прогруза... прогружается, видео, да, вот оно, сюда дошла Когда я включал на 3G, у меня вот, то есть, идет вот эта красная полоска, воспроизведение, и чуть-чуть вперед, почти одинаково с ней идет загрузка. Вот, это в 1080 я проверял, сейчас попробуем, включим 1140. Тоже погрузка шпарит он, как видите, да? Идет погрузочка, нормально все. Так, что, попробуем? в 4К вот 4К 4К мы на 3G вообще не показывал сейчас заново перемотаем его прогрузка идет он видите да все нормально прогружается четко вот она загрузка уже здесь вот перемотаем Все загружается, все не Вот на 3G, на 3G у меня примерно так и было, вот как сейчас. Только чуть-чуть похуже. Как прогрузка сейчас идет, вот она идет, потихонечку шагает. Вот. Ну побыстрее конечно чем 3G. Это сейчас 4К. Ну все, меня устраивает, в принципе, все. Еще маленько подшиманию, ее подключу, подверчу и будет зашибись. водичка льется все, красота ставим паузу все, ништяк, короче, антенка работает можно потихонечку доводить ее до ума настраивать, регулировать то есть и радоваться тем более сейчас еще как бы Практически листья опали на деревьях, это что же помеха, когда на большом расстоянии, то есть антенна ловит сигнал. И между передающей станцией и приемной антенной, ну вот эти вот листья, деревья, там все, помимо того, что там еще и эта гора у меня между вышкой и мной, все работает, все ловит. Без антенны вообще 4 не ловят. Только 3G ловит на местной вышке, а без антенны 4G, то есть она ну, вообще никак не ловит Вот так, вот в принципе, больше нечего показать Антенна ништяк Я, в принципе, доволен, сейчас хочу себе Wi-Fi роутер заказать Тоже Крок... кроксовский Помощнее такой хороший, этот слабенький очень у меня Сейчас я покажу его Этот у меня, правда, перевернутый Сейчас я его так вот сделаю, вытащу модем. Плаз. Сниму гвоздика. Вот такой у меня Wi-Fi роутер. Антенка маленькая, совсем. Сколько она там. Да ни о чем. Вот он. Палец мой большой. Она чуть-чуть длиннее пальца. Ну буквально чуть-чуть. Вот такой роутер. Kinetic 4G двоечка он очень слабый, но работает надо что-нибудь помощнее, чтобы раздавал подальше где там грузик все на место вставляем что я хочу сказать еще хочу сказать то, что э, с тех пор как я выпустил Первый ролик про тарелку, когда я здесь на кресле, короче, вертел, крутил, там много всякой херни, конечно, я себе услышал В комментариях, то, что там, и матерились, короче, что только не говорили Это были просто эксперименты, ну, и как бы без особого опыта, да, сейчас у меня хоть немножечко есть, я уже хоть что-то начал понимать А тогда, то есть это были эксперименты, и мне это было очень интересно, ну, хотел я интернет, я его, в принципе, добился Тогда я еще мучил эту тарелку с бочонком этим, ну с антенкой такой бочонок, который у меня был, я продал ее. Я мучил эту тарелку, то есть э, с тарифом МТС тоже у меня был безлимитный Но там было ограничение скорости, то есть 4 мегабита, больше вообще, то есть, ну нету все до 4 мегабит поднимается стрелка и она стоит И как бы я там ни крутил, как бы не вертел, там скорости больше в принципе не поднял бы но потом я пробовал всякие эти ттл эти менять, короче, коды там, перепрошивки всякие, что только я не делал там, чтобы <coughs> обмануть оператора МТС на тарифном плане, плане еще. Он сейчас у меня, кстати, стоит в телефоне. Вот, и в конце концов, если я купил сим-карту безлимитную, пусть она стоит 1300 сейчас, я говорю, подняли абонентскую плату на три сотки ну, зато интернет полностью безлимитный, без ограничений. Как хочешь, так и мудри, там, хочешь, там, матч, что ставь себе 15-20 метров, то есть, вытягиваю всю эту скорость, там, и все. То есть, я, в принципе, рад, мне это очень нравится. И буду дальше продолжать экспериментировать. Может, потом еще что-нибудь прикуплю, то есть. Ну, вот так вот. Ну да, там комментаторов много было, всяких разных. Я говорю с того первого ролика, когда я это с тарелкой дома здесь крутил, вертел, мне это было вообще по кайфу. А там умные люди, которые сидели уже там с опытом пиздели, матерились, короче, обзывались. Ну мне похер. Кому нравится, короче, тот смотрит и еще что-то даже подсказывает. Вот, и где-то там в комментариях даже у кого-то что-то там, ну, внял, что-то там подсказали дельного. Короче, вот такие вот дела. С антенной я еще поковыряюсь, конечно. Сейчас зимой будет вообще пространство чистое. Как правило, зимой связь лучше, потому что все свободное, все чистое. Ни листьев, ничего нету. Ну, не говоря уже, конечно, о всяких буграх и горах. Этого уже от этого никуда не деться, потому что мачта всего 10 метров. Все, будем дальше ковырять, мудрить, как говорят. Как говорит. По-моему, Роман Литвинов колхозить. Будем колхозить. Ну, все, всем пока, всем удачи. Что-нибудь еще поснимаем.